Привет, на связи Илья Кутихин и студия сведения и мастеринга и Comics Мастер. На прошлой неделе финишировал конкурс среди подписчиков канала. Победителем стал Стас Костенко, оказавшийся также подписчиком моей группы ВКонтакте. Мы уже связались с победителем и вручили приз в бесплатный профессиональный мастенге его трека. Теперь небольшой тайм-аут и в ближайшее время запускаем следующий конкурс. Поэтому, если еще не подписаны, подписывайтесь на канал студии и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей и участвовать в розыгрышах. А теперь тема нашего ролика. Обзор плагина для обработки вокала Nectar 3 от Isotop. Плагин имеет модульное строение и включает блок автоматической пич-коррекции, наподобие автотюна, компрессор, гейт, десер, эквалайзер. Кстати, эквалайзер заслуживает особого внимания, но об этом чуть позже. Далее идут дилей, ревербератор, блок эффекта модуляции, включающий хорус, фленджер и фейзер. Также есть гармонайзер и сатуратор. Набор инструментов впечатляет. Ну и самая, наверное, интересная и спорная опция плагина – Vocal Assistant. По сути, это встроенная программа, которая анализирует исходный материал и подбирает настройки компрессии, эквализации и так далее. Лично я скептически отношусь к автоматической обработке, и даже если нужно что-то сделать на скорую руку, предпочитаю приборы, которые знаю досконально, а не проучать этой программе. Но давайте проверим на практике. Вот трек, над которым работал буквально на днях. Ты танцуешь на одна... Горяча, что Поручим Нектару поработать над ним. Запускаем Vocal Assistant и выбираем современное звучание и умеренную обработку. Запускаем анализ. Итак, вот что Нектар предложил нам для вокала. Ты танцуешь на песке одна Та гаряча, что во мне тачнек Тетка мы же на одной -а. волне Детка мы же на одной волне, а Ты танцуешь на песке одна Т гаряча, что во мне тачнек, а Детка, мы же на одной волне, Неплохо, по крайней мере, есть нужна обработка, не вдумываясь в нюансы. Для сравнения послушаем весь проект. И сравним, как та же песня звучит с настройками, которые я подобрал вручную с использованием традиционных, неинтеллектуальных плагинов. Разница очевидна, причем не в пользу нектара. Тем не менее, плагин очень хорош и действительно дает впечатляющий набор инструментов. Рассмотрим каждый из них. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок. Итак, блок пич-коррекции. Первым делом здесь выбираем регистр голоса. Низкий, мужской соответственно, средний и высокий. Высокий это детский, либо женский. Далее выбираем тональность и устанавливаем скорость срабатывания и интенсивность обработки. Все довольно похоже на автотюн и его аналоги. При желании можно даже получить характерный эффект автотюна. одна горячча что во мне та снег детка мы же на одной -а волне а детка мы же на одной волне а, -а, -а. Детка, одной волне. а, -а, -а, -а. ты танцуешь на песке одна, в мор теле в тоскепан далее идет компрессор предлагающий нам четыре режима работы цифровой винтажный оптический и транзисторный все четыре вида компрессии работают как в пиковом так и рс режимах традиционные настройки Ratio, атака, релиз и выходной уровень. Причем по умолчанию стоит автоматическая компенсация выходного уровня, которая действительно приятно удивила качеством работы. Громкость сигнала до и после компрессии реально идентичны, что лично я не часто встречал в плагинах с автогейном. Так что во мне тает снег, а-а-а-а. Детка, мы же на одной волне, а детка, мы же на одной волне, а, -а. Детка, одной волне, а, -а, -а. ты танцуешь на песке одна, в море, штиле, но в тоске по нам. Ты танцуешь на песке одна. Так горича, что во мне тает снег, а, -а, -а. детка Ты танцуешь на песке одна, так горячо, что во мне тает Ага. а Детка, мы же на одной волне. Десер прост и понятен. Перетаскивая ползунок, вы устанавливаете частотный диапазон для обработки. Перемещая ползунок в фри выбираете порог срабатывания десера. И, конечно же, можно прослушать обрабатываемый сигнал изолированно. Ты танцуешь на песке одна, так что вам мне тает Ты танцуешь на песке одна, так горячо, что во мне тает снег, Детка, мы же на одной волне, а а Детка, мы же на одной волне, а, -а, -а. Детка, одной волне. а, -а, -а. Ты танцуешь на песке одна. В... Дилай. Опять же, все традиционно. Установка задержки свободно в миллисекундах или с привязкой к темпу проекта. Обратная связь и возможность подбирать настройки отдельно для правого и левого каналов или идентично. Блок модуляции, конечно же, High Cut и Low Cut фильтрация дилея. Интересным и приятным дополнением является возможность выбора пяти режимов задержки. Цифровая, магнитофонная, аналоговая, Гранж и режим эхо. По сути, это задержка с разными видами сатурации и простейшая регулировка эффекта. <связывая> Ты танцуешь, ты танцуешь на песке штук, одна, ты, гореча, штук, чтобы Горяча, что во мне штук, тает снег, а, -а, -а, а детка мы же на одной волне. Ты, ты, ты танцуешь, танцуешь на песке одна, -а -а. что во детка мы же на одной волне, а детка мы же на одной волне, а, -а, -а. ты танцуешь на песке. В песке одна, в море ске, в в таске панам. Я штане ске, в штане ске, в штане ске, в штане ске, в Ничего примечательного, тем не менее, не бесполезный блок. Ты танцуешь на песке, одна, Ты Горяча, что во мне тат снег. А, -а, а Детка, мы же на одной волне. а-а-а. Детка, мы же на одной волне. а-а-а. Ты танцуешь на песке. Дьяменьшен, думаю, тоже понятно, что такое. Это эффекты хоруса, фленджера и фейзера с базовыми настройками. Весьма традиционными. Ты танцуешь на песке одна, так горяча, что во мне тать снег. а-а-а-а. детка, мы же на одной волне. Ага, -а -а. детка, мы же на одной волне. а-а-а-а-а. ты танцуешь на песке одна, в море штели, но в тоске по нам. Я за успех до дна, волна стирать на песке one вот гармонайзер, как по мне очень хороший невероятно прост в использовании и при этом дает полный набор необходимых функций отличный модуль кликая в любом свободном месте вы создаете новый голос и тут же можете настроить значение его интервала от основного и конечно же громкости и панорамы все просто понятно и удобно Слайдерами вариаций вариации питча и времени можно добиться более натурального звучания искусственной гармонии Ты танцуешь на песке одна, Ты горяча, что во мне тает снег, ага, -а -а. Детка, мы же на одной волне, а-а-а-а. Детка, мы же на одной волне, ага, -а -а. Ты, Ты танцуешь на песке одна, В море штиля, но в тоске по нам. И наконец эквалайзер, отличный цифровой эквалайзер, дающий буквально все, что только можно желать от такого типа прибора. Встроенный анализатор, широкий выбор форм огибающей, возможность прослушать выбранную частоту изолированно и шикарные дополнения, режим отслеживания частоты и режим динамической эквализации, как видите, что где включается понять элементарно.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 Горяча, что во мне а -а -а. детка, мы же на одной волне, а -а -а. детка, мы же на одной волне, а -а -а. Сатуратор. Здесь предлагается 7 режимов сатурации с простейшей регулировкой силы эффекта. Также имеется полочный постфильтр с регулировкой крутизны и глубины ослабления. А -а -а. Детка, мы же на одной волне, а -а -а. Ты танцуешь на песке одна, в море штили, но в тоске по нам. Я допиваю за успех до дна, волна стирает на песке one love. Мы так и не смогли догнать, мы так и не смогли понять. Мы же были на одной волне, а, -а. детка, мы же на одной волне, а. -а. И, наконец, ревербератор. Невыдающийся прибор, но весьма такой неплохой. Настройки тоже весьма традиционные. Ага, детка, мы же на одной волне. Ага, -а -а. ты танцуешь на песке одна. В море штиле, но в тоске пона. Я даю за успех до дна. Волна стирает на песке, он лад. Мы так и не смогли до одна. Мы так и не смогли понять Мы же были на одной волне а. Детка, мы же на одной волне а. У -у -у. Я хотела бы узнать тебя Но это так обязательно Ведь без этого всего мы бы были другими Каждый из модулей, как видите, легко отключить или прослушать в режиме соло. Также при желании они легко меняются местами. Ребята в Изотоп заморочились и снабдили Нектар еще несколькими очень полезными опциями. В правой части плагина мы видим регулировку панорамы и ширины стереобазы, а также лимитер и опцию автоматической компенсации выходного уровня из плагина. И, наконец, кнопки Bypass и Match. Bypass, соответственно, включает и отключает весь плагин, а Match выравнивает громкость сигнала при включенном и отключенном плагине, для удобства сравнения до и после обработки. Каков лично мой вывод по этому продукту? Если нужно быстро набросать идею в плане продакшена и общего звучания вокала, Nectar 3 невероятно хорош. Все, что только можно придумать для вокала, все это есть буквально в одной коробке, причем за адекватную цену, учитывая такой супер широкий функционал. Некоторые блоки, как, например, тюнер, эквалайзер и гармонайзер, ничем не уступают аналогичным приборам других фирм. За качество работы им выше вышибал. Вы можете настроить громкость, панораму, стереобазу, подмешать эффекты в нужной вам пропорции, а потом сохранить это все как пресет и передать в другую студию для окончательной доводки звука. Лично для меня Нектар не сделал революцию в обработке звука, но продуманность мелочей и удобство плагина однозначно заслуживают внимания.